Привет, любители психотерапии! Есть ли у вас большие цели и мечты? Несмотря на то, насколько сложным и возвышенным некоторые из них могут звучать, как только у вас появится цель, поставленная на место и видение того, где будет финишная черта, ты твердо намерен это сделать. Если это вы, то вы скорее всего добьетесь высоких результатов. Хотя это может звучать как грандиозный титул, чтобы иметь, быть кем-то настолько преданным достижению успеха может также привести к тому, что вы подхватите пару не очень здоровых привычек и практикуется на этом пути. Но признав их и понимание их последствий, ты можешь использовать то, что знаешь, чтобы помочь изменить любое ваше вредное поведение. Итак, вот пять токсичных привычек людей с высокими достижениями. Во-первых, тебе трудно сказать «нет». Трудно ли вам отклонять чьи-то просьбы? Если вы добиваетесь высоких результатов, тогда вполне вероятно, что люди знают вас быть трудолюбивым и надежным, делая тебя всеобщим любимцем, когда нужно попросить или сделать одолжение. Будь то ваш босс, вручающий вам почти опрокидывающаяся стопка документов, которую нужно заполнить, или друг, спрашивающий ответы на домашние задания, вы можете обнаружить, что говорите «да». Эта трудность отказаться и сказать «нет» может быть связана с необходимостью, чтобы угодить другим людям, что может быть вызвано страхом разочарования или желая избежать конфликта, особенно с начальством, как учителя или начальники. Но будучи неспособным озвучить подлинный ответ, мешает вам отстаивать свои потребности. Нравится ваше время и энергия и удваивает любой стресс, который у вас уже есть, делает вас склонным к эмоциональному выгоранию. Во-вторых, ты слишком независим для своего же блага. Считаете ли вы себя своим лучшим товарищем по команде? В то время как быть независимым работником – это здорово. У каждого бывают моменты, когда он не в состоянии взять на себя ответственность все, что они хотят взять на себя. Если вам трудно обратиться за помощью, когда все становится ошеломляющим, это вредно для здоровья. Заставлять себя пытаться и все равно выполняете задания. Делаете ли вы это из-за гордости или потому, что вы думаете, что будете обузой для других? Это важно знать, что просить о помощи – это более чем нормально, и это не означает, что ты ничуть не менее способный человек. В конце дня у вас есть ограниченное количество энергии и может взять на себя только так много. Вот почему иногда две головы могут быть лучше, чем одна, когда тебе нужна рука помощи. В-третьих, вы перфекционист. Вы из тех, кто никогда не остепеняется за что-нибудь меньшее, чем «пятерка плюс». Когда ты устанавливаешь для себя такие высокие стандарты, как этот, вы также можете настроить себя на разочарование, поскольку даже малейшее отклонение от ваших стандартов может привести к большому удару по вашей самооценке. Если вы перфекционист, ваша самооценка может зависеть от вашей производительности или вы можете чувствовать только одобрение от своих достижений. Если да, то такие успешные люди, как вы, возможно. Вы часто сталкиваетесь с тем, что имеете дело с неуверенностью в себе, чувством неполноценности и трудностями с преодолением неудач. Стремясь к совершенству, вы игнорируете тот факт, что вы человек, и вы обязательно совершите ошибки. Излишне говорить, что это нездоровый подход за то, чтобы делать все, что в твоих силах. Номер четыре. Вы очень самокритичны. Вы сами себе злейший враг. Даже когда вы хорошо выполняете свою работу, вы все еще можете найти что-то, что можно критиковать. Из-за этой склонности зацикливаться на своих слабостях вместо ваших сильных сторон, возможно, вы всегда недооцениваете себя перед другими. Быть таким самокритичным может быть результатом низкой самооценки и, возможно, из-за того, что я рос в окружении родителей или опекуны, которые предъявляли к вам нереалистичные требования. Чрезмерная критичность может привести к тому, что вы винить себя за каждую ошибку и неудачу, которая случается, а также сделает вас кем-то, кто не сможет принять комплименты от других, как есть всегда реагируя с недостатком твоего, чтобы унизить себя. У всех нас бывают моменты жалости к себе и самообвинения, когда все идет не так, как мы хотим. Но важно помнить, даже самые успешные люди, у них тоже была изрядная доля неудач. И номер пять, вы пренебрегаете заботой о себе. Верите ли вы, что вы всегда нужно упорно трудиться, чтобы достичь своих целей? Если это так, вы также можете верить, что самый быстрый способ путь к успеху ⁇ это постоянная работа, долгие, тяжелые часы каждый день. Из-за этого вы можете пропустить необходимые перерывы. У вас плохой график сна и не находите времени для занятий, которые вам нравятся ради развлечения. Быть зацикленным на том, чтобы максимально использовать свое время, только выполнение работы, также может привести к чувству вины, когда вы проводите время со своей семьей или друзья, или занятия спортом, чтобы расслабиться. Пренебрегая заботой о себе, такие успешные люди, как вы, скорее всего, вы доведете себя до полного выгорания, что вы можете понять только тогда, когда будет слишком поздно. Итак, вы добиваетесь высоких результатов? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным,